Всем привет, это вот Клабар, автор фанфика «Будлового франкси» или «50 в рыжего тамблянском евангелионе». И я сегодня решил с вами поделиться такой печальной новостью. Дело в том, что мой вдохновитель на написание этого фанфика добавил у меня черный список. Не то, чтобы этот факт как-то отразился на моем творчестве, но... Тем не менее, мне очень обидно, и я хочу по этому поводу высказаться. Я начал писать отзывы к его э, работе не так э, давно. Я не писал их вплоть до конца третьей книги, или, по-моему, даже до четвертой книги, я сейчас не уверен. Но самый ранний отзыв свой, который я нашел, это был отзыв к седьмой главе четвертой книги. Это еще не конец, под названием «Санитары подземелья». Да, кстати, я ему чуть исправлял вот, орфографию, по крайней мере, в последней главе, но он этого вообще не оценил ни разу. Я раскритиковал тогда два момента, которые мне показались достаточно странными. Потом у меня к восьмой главе я высказал мнение, что мне не понравилось, как он убрал Ген из, из повествования. Мне показалось, что для такого персонажа, который влиял так сильно на весь сюжет, это слишком просто. В девятой главе я написал те отзывы, которые мне, мне самому не понравились. Уже впоследствии я считаю, что я перегнул палку, но я от своих тезисов, которые я там озвучу, я от них не отказываюсь. Вот мой отзыв, как, как видно, ну, его не поддержали. И я соглашусь, что форма его чересчур агрессивная, тем более, что эта глава была все-таки получше предыдущей. Да, я тут признаю, я сам забыл кое-какие моменты, что вот мне вот напомнили, что у Евы был двигатель. Очень давно не было обновы, я чисто забыл о том, что в фанфике вообще происходило. Вы видите мой отзыв, кому интересно, можете его почитать, можете согласиться, не согласиться, скорее всего, не согласиться. Что интересно, сам вот МИТ-3Д ответил, что читать подобные комментарии непонятно, но мне казалось, что он нормально это воспринял. Да, вот мне он ответил, что у EVS-2 двигатель был. Но это вот что интересно из всей вот этой вот той критики, которую я высказал. Это вот единственный факт, на который мне обратили внимание, следовательно. Все остальные факты я сказал правильно, вас с ними не спорят. Хотя вы, в принципе, можете почитать мой отзыв, написать мне либо в комментарии, либо на фигбуке. Вот, вот ссылки. Я специально... Я хотел изначально сделать скриншоты, но потом я решил, что я так запишу экран, чтобы вы э, все видели ссылки. Я бы мог накидать ссылки в, в описании, но их было бы слишком много. И, учите, если вы здесь вот что-то будете мне писать, то я это не смогу прочесть, потому что вот я в черном списке. Я хочу сказать сразу, что мне нравится, то есть я и тут тут пишу и это, написал и сейчас хочу официально говорить, что мне очень нравится произведение э, Дмитрия Д. и этот э, фанфик, который я писал. Я, мне нравится этот фанфик, я его читал с удовольствием. Мне, правда, это понравилось, я его, я его почитал, по-моему, за, за несколько дней, вот все вот эти, все три книги, которые вышли на тот момент. Вот эти вот все недостатки, которые я указываю, да, их указываю, ну, возможно, слишком гиперболизировано, слишком, ну, слишком агрессивно, но я хочу, чтобы знали, что эти недостатки, они они незначительные. Они очень портятся знакомство с книгой. Рецепцию книги они очень портят. Я писал, по-моему, где-то, что там нету ничего такого, что нельзя было бы исправить, там, переписав пару строк, пару диалогов и так далее, что все мои замечания очень просто исправить, я бы хотел, чтобы автор посп... прислушался, мне не обязательно написать только то, как я хочу, у него свое видение, я с его видением, ну, не, не, не согласен, я не согласен с его видением, но мне очень нравится то, как он написал книгу, его книга мне очень нравится, я буду до конца на этом настаивать. Я вот здесь вот написал, я обосновываю, почему я так жестко критикую, я не просто пилот, хотя я очень Люблю эту книгу. Я даже писал, не, не могу соглашаться с моей критикой, просто подумаю о том, что я написал. Я не хотел собрать хейт-клики, я не хотел расхайпиться на этом нет. Я считаю, что это отличная книга. Всем рекомендую, тем, кто еще ее не читал, непометно ее почитайте она намного лучше, чем то, что я пишу Меня поправили в этом моменте, я говорю Да, спасибо, я действительно а, понял Хотел еще раз обратить моменте, что Спасибо за комментарий он написал В главе 10 он был очень объемный Я его засчитывать не буду Если кому интересно, вот ссылки можете сами почитать Или, или поставить на паузу и читать Тут даже я сказал, что вот, ну это уже Да даё бы, это уже ну и Я им пожелание, я ду, Я не знаю, может быть я что-то в этой жизни не понимаю Но, но если интересно, то почитайте пожалуйста, Скажите, я же конструктивно же все говорю я считаю я очень талантливым автором. Я черпал 3 дня и целый абзац. Вот я резюмирую весь свой опыт и желаю до нескольких успехах. Я, я реально жду продолжения, мне интересно, чем это закончится. Один интересный момент. Чем дальше шло повествование, тем более становилось происходящее. Но камон, вот Калабар фактически все сказал за меня. Ну то есть кто-то со мной согласен. Ну что я могу сказать, мне финал понравился, действительно понравилось мне вот эта вот глава, это самая лучшая глава, это девятая, по-моему, лучшая глава всей четвертой книги, и она, это достойное завершение. Вот серьезно, вот бывает, что очень часто, что хорошая-хорошая книга, но финал такой плохой, то он а, портит впечатление от его произведения, и ты уже сомневаешься, а да, только ли хорошим было, было все произведение из-за финала. Тут было похуже, тут очень-очень а, бодрый старт. Первая книга, она мне очень понравилась. Я, я ее даже наградил. И не рассчитал достойное завершение, да. Но тебе удалось мне приятно удивить. Это, это так, я не отказываюсь от своих слов. Мне правда очень понравилось, это девятая вот, глава. Что я написал по поводу критики? Вот жду продолжения. Что я написал по поводу критики? Это, это 11-я же, по идее, глава, да? Да, 11-я. Я написал, что она вышла скучной. И я, вот что интересно, я писал, написал очень мало. И я больше, я больше уже не разбирал какие-то моменты. Я показал два места, которые мне там особо сильно не понравились. Но в целом у меня был очень небольшой отзыв. По объему он был примерно как половина вот этого отзыва. То есть очень небольшой. Я сказал, что скучная... Середина мне не понравилась, непонятно зачем она вообще нужна. но Потому что можно было вполне закончить книгу и на предыдущей главе и все было нормально. Но я не понимаю пока зачем автор это пишет. Честно не понимаю, можно было закончить на предыдущей главе все было бы нормально. Но если у него такое желание, если у него какие-то идеи, то пусть пишет. Я с удовольствием почитаю, интересно что. Ну и вот за это меня короче и забанили. Еще я ему исправил две опечатки. Он, он вместо 2 написал 9 и так далее. И еще я обратил у него внимание на то, что у него в начале постоянно, постоянно повторяется женщина. Здесь женщина, женщина и так далее. Тут кто-то постоянно, я обратил его на это внимание. В общем, за это я получил бан. Мне очень жаль, что так выше но по крайней мере, по крайней мере, хочу, хочу отдать ему должное. По крайней мере, он не запретил мне добавлять его книги в сборники, поэтому я смогу получать актуальную информацию. Потом спасибо, мне, если честно, больше не надо. Я соотзывы не потому что я там хотел нахайпиться, там рекламировать свой проект нет вы не думаете я мне очень нравилось это по его произведении, до сих пор нравится я не хотел чтобы оно стало чуть, чуть лучше я хотел сделать свой вклад но к сожалению мои плохие намерения были восприняты в штыки. я еще здесь удивлялся что вот однако все-таки кое-какие замечания выскажу если учесть что я до сих пор не забанен вот ну вот в итоге меня забанили. Я и честно пытался, я по-моему, чтобы написать вот это вот, я потратил примерно полтора часа, чтобы написать все это, чтобы все это структурировать. Ну не хочет человек слушать мою критику. Ну ладно, я, я надеюсь, что то, что он меня заткнул это сделать работу только лучше если если правда это сделать работу лучше то я готов себе даже язык катыть но странная его позиция я ее не могу понять тем более что он несколько глав назад за буквально за такой же комментарий меня благодарил хотя и с зубами не знаю мне если честно мне не обидно Обидно, потому что я старался, я, я писал эти отзывы, старался хорошо сделать. А в итоге, без предупреждения, без ничего, сразу же в черный список. Когда я только вот увидел то, что меня в черный список добавили, я я был очень зол. Я был, правда, очень зол, но я очень быстро успокоился. Я вот долго не хотел ему чего-то там писать, потому что, ну, книга была нормальная. Я не считал нужным ему, ему что что-либо говорить. Потому что книга хорошая, но, но Роб Стелл, типа, что у него э, приветствую критику в любом проявлении, кружите все недостатки моих, моих работ. Но я и и указал ей. Возможно, не в правильной форме, но, но это тоже только моя вина. И хочу сказать, что я не считаю там... Он вам скажет, а хуйло он... Нет, я не считаю его хуйлом. Я по-прежнему считаю его очень талантливым автором. И он по-прежнему вдохновил меня на написание своего собственного фанфика. Без него этого фанфика бы не было, я вам серьезно говорю. Просто его Синзи был идеализирован героическим, то есть таким классическим героем античного эпоса. А я такой подумал, а что если сделать вот наоборот? Что если его сделать антигероем? Ну, получилось, конечно, говно, но все равно послужил источником и Уже по этому поводу его заслуги для меня не отнять. Я не перестану никогда его уважать как, как творца, и я искренне надеюсь, что он еще будет радовать меня, по крайней мере, своими, своими произведениями. В общем, всем спасибо за внимание. Говорил я почти 21 минуту, половину из этого я, наверное, вырежу. Всем спасибо, всем пока.